Здорово. Ну... Как ты? В первую очередь я бы хотел тебя поздравить с замечательным днем Пасхи, пожелать тебе всего самого наилучшего, ну и самое главное, наверное, крепкого здоровья. Напиши мне в комментариях, как ты отмечаешь этот праздник. Ну а мы с тобой по традиции ожидаем сегодня обновления на Барвихер П. И в сегодняшнем ролике мы обсудим с тобой, что же планируют добавить нам нового разработчики и чем постараются нас удивить. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей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 ограничено удачи ровно год назад мы с тобой отмечали уже данный праздник на барвихе рп еще тогда на ту самую пасху было добавлено довольно много на проект включая двухнедельный ивент Пас с различными призами включая новые квесты за которые мы также получали уникальные призы такие к примеру как вот эта маска пасхального кролика еще несколько различных аксессуаров которые как получить за прохождение данного ивента больше не представлялось нигде возможно также на все сервера была добавлена механика сбора пасхальных яиц если ты помнишь мы с тобой бегали по различным домам квартирам вставали на маркеры и собирали данные яйца скупали и перепродавали данные яйца в торговом центре а впоследствии был добавлен на барвиху рп первый обменник обменник с которого и началась история обменников в дальнейшем именно с того самого обменника у нас все бомжи которые недавно пришли на проект внезапно смогли разбогатеть благодаря сбору данных яиц потому что никто не ожидал такой сумасшедшей Экономики и такого сумасшедшего спроса на эти яйца. Сейчас ты видишь на своем экране тот самый первый обменник и что конкретно было добавлено в него? Именно благодаря данному обменнику некоторые игроки, которые собирали все эти пасхальные яйца в довольно большом количестве, впоследствии и смогли неплохо так разбогатеть. Но ну, а в дальнейшем такие обменники стали добавлять и на другие различные праздники, такие, к примеру, как Хэллоуинский или Новогодний ивент. Ну а что же нас с тобой ждет в этом году? Что же нас? ждет на эту пасху пообщавшись немного с разработчиками по данному поводу немного забегая вперед хочу тебе сразу сказать что нас с тобой однозначно ждут новые квесты а соответственно новые различные призы также очень хотелось бы увидеть новый тематический вент пас по проходить снова ежедневные задания в течение двух недель за которые можно было бы получить какие-нибудь новые тематические аксессуары либо скины также в данный вент пас можно было бы добавить новые донатные рулетки тем самым дать возможность либо новичкам, либо игрокам, которые не могут, к сожалению, задонатить, попробовать покрутить эти рулетки и испытать свою удачу. Да и впереди у нас с тобой майские праздники. Я думаю, эти выходные, все эти дни можно было бы провести бы с пользой и интересом на нашем любимом проекте. Ну а что касается сбора пасхальных яиц и впоследствии добавления обменника этих яиц на проект. Как лично мне сказал PR-менеджер, добавлять сбор яиц в этом году вроде как не хотят, но пока что опять же это не то но при всем при этом нас ожидает какой-то необычный обменник что это будет конкретно за обменник а также какие в нем будут призы и награды и самый главный вопрос что же мы тогда будем собирать на барвихе и впоследствии менять на эти призы в этом обменнике пока что остается для нас всех загадкой как я понял разработчики в этом году решили нас удивить чем-то новым ну что ж посмотрим в любом случае нам с тобой пока что остается только ждать само обновление скорее всего выйдет уже Сегодня вечером. Если это будет не совсем поздно, то скорее всего я запущу стрим, на котором мы с тобой и протестим данное обновление. Честно говоря, не уверен в том, что всю обнову зальют сразу. Возможно, это дело будет происходить частями, что-то добавят конкретно сегодня, а вторую часть, к примеру, тот же пасхальный ивент возможно добавят уже на майские праздники, когда у людей будет больше свободного времени, чтобы пройти данный ивент и забрать как можно больше наград. В общем, как и всегда, я постараюсь держать в курсе всех последних событий. Как только у меня появится хоть какая-нибудь информация с грядущего обновления, я сразу с тобой ею поделюсь. Ну а пока что у меня на этом для тебя все. Обязательно напиши мне в комментариях, что ты думаешь по данному поводу и что бы ты хотел сам увидеть в одном из будущих обновлений по барбихе РП. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход